Вы знаете, что в легендах был такой персонаж по имени Гидра. По другим версиям ее звали Медуза Горгона. Почему-то с Гидрой, с самим корнем слова, ассоциируют воду. Гидротехническая установка. Это действительно вызывает вопросы, почему вода. Ведь это такой организм, но действительно она похожа на голову с со змеями, голова из которой растут змеи, ну, просто микроорганизм, медуза горгона, опять-таки медуза тоже похожа на голову, из которой растут змеи, можно было бы не считать эту легенду такой же важной если бы не одна деталь, на нашем небе, в наших созвездиях, гидра это самое крупное созвездие, она находится в южном полушарии. Самое большое созвездие почему-то почему-то назвали Гидрой. Что такое название созвездий? Надо понимать, что это не точная наука, а совершенно гуманитарная, гуманитарная. То есть можно одну звезду отнести туда, можно отнести сюда. Можно учесть дальние звезды и включить их в количество звезд созвездия. Можно их не включить, ведь за любой группой звезд находится еще большее количество других звезд. Это абсолютно жидкое значение. И почему-то именно Гидри самое большое место на небе. В южном полушарии мы отсюда его не видим. Но давайте же рассмотрим Гематрию. Я сперва думала, что это будет неинтересно. Сперва я посмотрела, тут, вот как на первый взгляд, я говорю, есть числа, которые перетекают из списка в список. Они небольшие, в районе сотни. Они одни и те же, особенно вот до 50. И на первый взгляд я здесь не увидела ничего увлекательного, ничего особенного. Потом же оказалось следующее. Тут надо калькулятор. Сейчас. Калькулятор с подсчетами. Двадцать девять. Я говорил, э, говорила или еще не успела. Я не знаю, в какой последовательности я буду эти ролики публиковать. Что двадцать девять в гематриях у меня вызывает много вопросов. Что это? Здесь тот случай, когда двадцать девять четыре раза, а снизу число четыреста девяносто три. Это семнадцать умножить на двадцать девять. То есть усиленное 29 кратное число дальше 803 это сейчас посмотрим в калькуляторе это 11 на 73 73 и кратное ему я находила только в гематрии сатурна только то есть вот Сатурн, вот загадочная, кратная 29, уже интересно. 231 тоже непростое число, это 21 на 11, кратная 21. 21 мы находим опять-таки у Сатурна, у Луны и у Плутона, линейка чисел. Дальше я не знаю, придираться ли к остальным числам, потому что при любом подсчете вот будут такие маленькие. 41, что значит. 82, 41 на 2. 79, не знаю, чье такое число. 38, 19 на 2. Ну, 18 это 3 шестерки. Но в целом я не уверена, что дальше можно продолжать придираться. Но что здесь усилено? 29 и кратное им на 17 умноженное, и 11 умноженное на 73. Число, связанное с Сатурном, и с ним же связано 21. Все сказанное на канале – это личная фантазия автора, и мы просто обращаем внимание на то, на то, чего раньше перед носом не видели. Это просто интересно. Пишите комментарии, ставьте лайк, и до новых встреч.